Пошка, блин, пос... подождем. Я знаю, знаю. Тут x3 прицел есть, кому надо был. Я взял x3 уже, блядь. Это... О, я вижу, походу, тело, да, вижу. К нам бежит. А? Перебегает в зону. Убил одного. Сразу умер. Мне походу, одиночка. А вот еще, друзья, ну этот одиночка, те, с кем он воевал на СЕ. Ага. СЕ. Я хочу у него снайперку. Ну, простите меня, если я сейчас проебусь. А ничего страшного. Блин, а ч у него прицела не было, что ли, вообще? Ну блин, это, это печально, конечно. вам прицел дать? У меня шестерка есть а ты с... а ты с чем у меня четверка и двойка есть если нам ни с чем я вообще этот да, бсс ищу. я бегу назад пацаны прикрывайте меня так погодите блядская нового оба ну, смысле, арабская. Ночь, а тут кому-нибудь британская... кому X4 надо? Нет? Я да, да, да, да, да, да. Но мне X4 а... хватит. О, сейчас, сейчас, на попочку накидаю. <звы> Посмотрим, если они здесь, я не доберут. Клиторный <звы> прицел. Ау, oh май! просто запинал. Ты, ты запинал просто нахуй. Клитерный, блин. Клитерный? Клитерный. Передурки, блин. Передурки! Ну теперь клитерный. Вот я, я теперь тоже так же буду называть клитерный прицел. Есть клиторный прицел ебрать? Не, А, только красная. А клитерный. Ну калиматор. А, не, нет. А, я выкинул климатор. Нормально пьет. Тари... Пробовал. Нормально. Да, вообще OK, пробовал. Вкусный. То есть не уплевал его, нет? Вкусный, блядь. Вкусный да? Да не нормально. Рыбка отдает. Блять, ты чё, нюхал, что ли, все? Блять, это чё поливанет, блять? А что? А чё бы и нет? Он просто пивом пиво зализывает. Не, представляешь, так пиво пиво пиво пьёт, пьёт, пьёт такое. Ща, ээ, любимое под... Такое, чё? Ебать. В ресторане, так в ресторане. В ресторане. В ресторане, в ресторане. Занял. И почему мы по хапчике, долбо ⁇ блядь? Почему мы по хапчике, почему мы долбоебы? Это жизнь! Это жизнь! Я домой. Он такой, короче, сидит на диване, телек смотрит, и баба над ним стоит такая. И сосет. Стоит над ним такая, и он этот, и выпил. А я и закусил. Нет, я, я пиво, пиво практически любил. не закусываю, так иногда чипс. Мишань, скажи, как у них все стекает, да? Да, я с пенкой люблю. Бля, бля. Пивка, пенкой, да, заебали да, на пенку. Справа от чьего бежит? Чипик. Чипик. А, ты, у ты, тебя, у тебя, Миш, у тебя близко два дома от тебя. пока не вижу его очень близко пока. не вижу его пока вижу вижу ох ты сука он за домом ебать он за домом за дальним их двое а кстати сейчас... он не один я один на улице был блядь тихо тихо тихо вы Алло. Еще один бегает, блядь, по моей стороне. Помогите, ребят, подбегите вот сюда, поднимите меня. Сейчас, погоди, погоди. Макс, тут один еще слева. В доме, в доме. У тебя. Забрал? В дом, в дом, в дом, в дом. Да, наконец-то. У меня наконец-то рюкзак появился. Да, вот. <article> yeah, ну, это этот. у меня тут две аптечки, не себе. Мне жопу надо на М-ку. А бустов ни у кого сначала нет? Есть у меня. Один буст. А где того его ебали? Здесь, на улице. Там уже Джопа у него. Ребят, там сзади могут бежать. Мы прибежали. У вот него тут крючок есть. Тут кряку нет. Кряп. Берите его надо. Кряк, кряк, кряк, кряк, кряк, Болик есть. Щеку. Надо. Блядь, не надо это. Броню нахуй. Нахуй. Броню нахуй. Вообще нахуй, блядь. На жопу, не, на, на жопу есть? Нет, Броня. на жопу надо. И на жопу тоже. В смысле не броню, блядь? А в, ну блин да ножом брон па не взял за хуйня, думаю бля? блин я что так что такое то опять я опять никого не убил да ну нафиг потом с горы гасят пацаны осталось пять человек у вас нету 4 меня <свы> <5. свы> <свы> <свы> <свы> Лад остался, да? Угу Я тебя как пылесосы собираю, собираю Блядь, нахуй мне все надо Шесть малых, две большие, блядь Двое человек осталось, пацаны, нас четверо их двое, блядь Кому аптечки скинуть? Да а куда его... мне? Их Вон, мне и так семь штук. Пока на 300 блядь. Перебегать будут наверх, наверх да. будут перебегать. Подсосил вот, тракториста. <рассажут> а, Блин, пацаны, может тоже наверх выдвинемся? Давайте, давайте, давайте. побежали побежали, побежали. толпой. Дайте туда хаешки, нахуй, блин, и все, ебать Лени нахуй, блядь Ой, ой я ой, хаешки меня горючку кинули, прикинь Я горю, блядь Я горю, блядь А кто да. смоки слева А Они кидали смоки Нет, здесь слева смоки кто-то кинул Еще где-то один должен быть. Угу. Сука, испытал Ты... меня бля. А где он? Внизу он, он, он подо мной. Он, давай греночку ему подарим одну. Подарочек. У тебя. все гра... греночка пошла. Ага, она за зоной, блядь. Венучка ваша, блядь. Тебя, по Я, по-моему Где он? Нету, нету его. Здесь. Да его здесь нет. Молодой Супор. человек, выходите, мы вас не <с тронем. Топ один просто возьмем, значит он сука, где-то в другом месте, хуй и стоп, блять. Он где-то лежит, сука жопу греет, стопудово, ганду. Нашел его? Mm -mm, я кусты простреливаю просто, смотрю. В любом в кустах сидит гадёныш. Это лежит нахуй. Опа, да тут, тут у меня, у меня, у меня, вот он. Вот он. Ну нихуя. Поняли. Все, в кустах лежит. В кустах лежит, да? Да, в траве. Левее, левее, левее, это там левее, левее. Туда упал, да. Провечно. Да. Да вот он прям в упоре у меня. В упор. Зайдем. Не зоны, вот бежит. Бежит. Да, сука. Куда он легкая? А вон пожар.